Здравствуйте, дорогие Стрельцы по Солнцу и Стрельцы по восходящему знаку. Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября. Дорогие Стрельцы, в начале недели Луна находится в знаке Рыб в фазе полнолуния. При Луне в Рыбах для вас возрастает значение тем семьи и дома. 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе Рыб произойдет полнолуние. В вашей жизни могут произойти перемены, связанные с вашим домом, семьей или родителями. Среди тем данного полнолуния могут быть такие события, как купля-продажа жилья, переезд или события, касающиеся членов вашей семьи. Вам следует обращать внимание на отношения со своими домашними, особенно с женщинами, потому что могут иметь место обиды по причине возросшей чувствительности вам может быть трудно регулировать равновесие между семьей и работой. Поскольку полнолуние может вызвать особенное повышение чувствительности и восприимчивости, в данный период нужно будет обратить особое внимание на эти моменты, дорогие стрельцы. В этот период будут возможны занятия темами искусства. Вы можете украсить или обустроить дом или офис, также будет возможно образование связи в вашей деловой деятельности с темами искусства или темами так или иначе касающимися женщин, поскольку продолжается движение Венеры по знаку Девы. Меркурий в течение недели продолжает свое движение по знаку Весов. Это обстоятельство указывает на то, что может оживиться ваша социальная деятельность – и возрасти контакты в связи с ней. И в конце недели, 14 сентября, Марс переходит из знака Скорпиона в знак Стрельца и будет пребывать здесь до 27 октября. Для вас это будет период возросшей энергичности. Вы можете вести борьбу в любой сфере вашей жизни. Конечно же, возрастет и ваша мотивация, и ваша смелость. Вы станете более смелыми и предприимчивыми и сможете предпринимать важные шаги. Вам будет полезно заниматься спортом. Таким образом вы сможете расходовать избыток вашей энергии, дорогие стрельцы. Таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!